Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас такое название Я девочка в школе для мальчиков Представляете? С канала эмоций и чувства Ой-ой-ой-ой-ой Блин, мне кажется, что и повезло или нет? Сейчас посмотрим, повезло или не повезло Но мне кажется, судя по моей вот этой заставке Что здесь у меня лицо очень шокировано И прямо сейчас у нас будет отчет удачи Все те, кто поставят лайки за 3 секунды Вам будет вести всю неделю так считаем 3, Два. Один. 1... Ноль. Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам. И еще у нас появилась новая традиция. Ваши комментарии в конце видео. Так что пишите комментаришки, и можете увидеть их в конце видео. Да, да да да да да да Ну что ж, начинаем нашу историю, погнали. Пау! Я выбежал из квартиры и помчался с чемоданом вниз по лестнице. Что? Подождите, подождите, стоп. У меня первый кадр просто сейчас убила озвучка мужского голоса. Боже, я поняла, почему я единственная в школе для мальчика, потому что ты, наверное, мальчик. Переорит в девочку, почему? Вопрос. Короткое платье все время задиралось, а на огромных каблуках можно было сломать ноги. Но копы уже забежали в подъезд. Мы столкнулись с ними на лестнице, и я молился, чтобы меня не раскусили. Один из них остановился и сказал мне, милой даме, поскорее уходить отсюда. И побежал следом за остальными, ловить опасного преступника. Походу, он преступник, и он переоделся в женщину для того, чтобы скрыться от полиции, и... А зачем идти в школу? Вопрос. Что? То есть меня. А, пронесло. Меня не узнали. 20 лет назад меня звали Джо. Теперь же я рыжеволосая красотка Мария. И нет, я не сменил пол. Просто мои подельники сдали меня копом, поэтому пришлось всего лишь сменить образ. Я прыгнул в первое же такси до вокзала, и через час поезд уже вез меня в маленький городок, где я планировал затеряться вместе с чемоданом, набитыми деньгами. Я сидел в вагоне и... Чё за гастерский сейчас боевик на моих вообще мониторах, я понять не могу. Это так прикольно, что-то новенькое. А, Блин, такой истории я не ожидала просто увидеть. Смотрите, какой ушлый у нас главный герой, точнее главная героиня Мария, да? Он сказал Мария. Марин? Вот он хитрый, ментов обдурил, бабок набрал, и теперь у него следующая задача затеряться. Посмотрим, как у него это получится, но если даже милиция его не узнала, то может у него есть шанс, давайте посмотрим. Блин, сколько интересных ему лет, я прослушала. Засыпал, как вдруг, контролер 20 -20. так долго рассматривал мой поддельный паспорт, что остальные пассажиры стали пялиться на меня. Я прямо-таки вспотел от напряжения в этом узком платьице, но старался мило улыбаться. Наконец, контролер воскликнул, что я похож на одну актрису, и даже родинка на щеке такая же. Еще бы, с нее я и скопировал образ. Вечером я прибыл в захолустный городок. Стоило мне спуститься с поезда, как какой-то доходяга кинулся отбирать мой чемодан. Я уже готов был вломить этому мужику, но тут до меня дошло, что он просто решил помочь симпатичной дамочке. Я только отдал ему чемодан, а он тут же бросился на утёк, пока я сообразил снять... Это нормально отдать чемодан с деньгами какому-то мужику? Чё? Я забираю свои назад слова, что он ушлый и хитрый. Я бы так никогда не сделала. Фле этого козла и след простыл. Все пропало. У меня осталась только сумка с косметикой и пара долларов. Идиот. Впервые мне захотелось пойти в полицию, но это была плохая идея. Ночевать пришлось на вокзале. Я привык спать в разных условиях, но Идиот. сейчас это было жутко неудобно. Парик то и дело сползал. Еще и какие-то бомжи приставали полночи. Утром я сразу же начал искать работу. Нужно было перебиться, пока я в розыске. Обошел все автомастерские, но взглянув на меня, владельцы говорили, что такой красотке надо на телек идти, а не машины чинить. К обеду я сдался и зашел в какую-то забегаловку перекусить. Я жаловался на свои проблемы хозяйки кафе, а она посоветовала мне пойти и работать в школу, в миле отсюда, с проживанием. Там, мол, ищут учителя. Вести уроки или еще одну ночь спать на вокзале? Выбор был. Я обнял женщину на прощание и незаметно взял у нее на память серебряную брошку. Не удержаться, Но какой. это все для образа училки. Они всегда носят подобные поприкушки. Спустя час я уже стоял перед воротами школы. Меня сразу смутила колючая проволока над забором. На вывеске было написано, что это военная школа для мальчиков. О -о. Да уж, хорошо, хоть не тюрьма. Собеседование я прошел не напрягаясь. Пару раз подмигнул ее дело в шляпе. Но когда директор спросил меня про образование, пришлось подключить фантазию. Я наплел, что только что учился за границей, и диплом еще не прислали. А этот дурак поверил. Меня взяли на испытательный срок. Так что теперь у меня появилась работа и неплохая комната 3 на 3 метра. Сейчас пару месяцев перекантуюсь, пока расследование не утихнет, и свалил. Директор, к тому же, подключил новенький класс. И чего он так старается? Неужто старик решил приударить за мной? Не дай бог, придется скрываться еще и от него. Как будто одних копов немало. Перед первым уроком я жутко волновался. А вдруг они поймут, что я в литературе не бум-бум, читал только комиксы? Но какое же было облегчение, когда ни один из учеников не пришел. Я уже собрался смотреть кино, как услышал голос директора. Пришлось идти на бой. Как так ни один ученик не пришел? Скорее всего, наша новая учительница перепутала кабинет. И сидит такая нога на ногу, типа, ее вообще на все плевать. Интересная рабочонка, вот же вообще ленивая задница. Жить бесплатно, есть бесплатно. Еще и уроки не вести. Так, блин, если ты волнуешься перед уроком, ты подготовься. Так не делают хитрецы, хитрецы всегда продумывают все наперед на все ситуации. Все так же на каблуках. Оказалось, что они собирали автомат на улице. Я выхватил у них оружие и молниеносно его собрал, попутно рассказывая дикую историю о том, как дух солдата поселился в автомат. Между делом к нам подошел парень в спортивной форме. Оказалось, это местный физрук Том. Он смотрел на меня с такой лыбой, что хотелось двинуть. Господи, почему всем в этой школе так интересно на меня посмотреть? Я тут, между прочим, откопов копов скрываюсь. Не хочу за решетку. На следующий день этот Блин. же приперся ко мне на урок. И при всех сказал, что я самая красивая училка на свете. Он меня зовет на свидание. И сделал это так пафосно, типа я должен ему в ноги упасть от радости. Сейчас. Я ответил, что с мужиками не встречаюсь. Ага. Его глаза на лоб полезли. Блин, что я ляпнул? Дети просто взорвались от смеха. Это, в общем, неприятно вышло. Зато мои уроки проходили просто офигенно. Как-то раз я переделал Ромео и Джульетту и рассказал, что это реальная история. И случилась она в далекой провинции с моей родной тетушкой. Там я и научился собирать автоматы, когда все шпаги забрали. Пацаны были в восторге. Стихи выучили от и до. Кажется, мне начинало нравиться работать учителем. Но Том не мог угомониться. В столовой он подогнал мне торт в виде сердечка. Теперь уже при других учителях. Как же бесит. Я уронил его на пол и выпалил Тому, что я не какая-то баба, чтобы дарить мне гребаные торты. Том побагровел и вылетел из столовой, крича, что я еще пожалею об этом. На самом деле, Тома это еще больше не зацепит, потому что... Когда женщина отказывает? Хочется сделать так, чтобы она согласилась. Так, что у нас было? Цветы, торт. Что будет дальше? Подождите, кон... а, подождите. Подожди. Дальше. Знаете, что может быть? Что она нажила себе врага в лице вот этого физрука. И он будет ей мстить. и, Блин, он разгадает ее тайну, мне кажется. А, я не хочу. Диплом я к тому времени на нафотошопил. Да, и стал читать много книг. В итоге контрольную тоже кое-как состряпал с помощью интернета. Накануне я так волновался, что не мог уснуть. Для конспирации мне приходилось спать в женской ночнушке. А это очень неудобно. И тут стук в дверь. Я прямо подскочил. Давай натягивать парик, платье, открываю, а там мой ученик, весь в слезах. Он рассказал, что физрук Том уговаривал его подставить меня на контрольной. Пацан должен был мне подсунуть деньги, а другой сфоткать это. Это фото Том собирался отправить родителям и в газету. <связь> я был в ярости. Никто не смеет обвинять меня в том, чего Вот так, я же говорила, что он живет в себе врага, в лице физрука. Знаете, что меня бесит? Что когда отказываешь мужчине, он начинает тебя ненавидеть. Ну а ты что, должна соглашаться, что ли, на все подряд? Ну если тебе не нравится, если тебе не хочется, если тебе сейчас это не нужно. Это не означает, что человек плохо к тебе относится и так далее. Тебе просто... Нужно другое, может быть. Ты не обязан соглашаться на все предложения, которые тебе поступают. Если на все соглашаться, от тебя останутся рожки и ножки. Ты будешь жить для других. Ради их желаний. Делал. Утром я ворвался на урок физкультуры. Том был так рад меня видеть, пока я не скрутил его своим фирменным приемом. Учитесь, детишки. Я отпустил его, лишь когда почувствовал, что моя накладная грудь сползла до пупа. Черт, надеюсь, он не заметил. Пришлось быстренько оттуда свалить, пока этот тип не очухался. Но с той минуты я был как на иголках. Вдруг он все понял и издаст меня. В каком же я был ужасе, когда на следующий день в школу явились копы. Собрали всех учителей и раздали им листовки с моей фоткой, где О я боже. Еще... Том очень долго смотрел на листовку, а потом на меня. Все, прощайте, детишки, надо валить. Только я принял это решение, как меня поймал директор. Срочный разговор? В кабинете старик начал заливать, что подал заявку на конкурс от моего имени, чтобы в будущем получить грант. Так вот, чего он был так любезен со мной. Хотел денежки присвоить моей помощью. Ну уж нет, я в таком больше не участвую. Не хочу всю жизнь носить женские шмотки и скрываться от копов. Я мягко послал директора и ушел. Все равно в этой школе мне больше не работать. Чертов Том теперь непременно меня сдаст. Нужно бежать как можно скорее. В комнате меня ждал неприятный сюрприз. Амбал Том стоял с моим паспортом. Вокруг были разбросаны вещи. Черт. Я попытался что-то сказать, но Том стянул с меня парик и протянул мне ту листовку Ой, с моим нет. лицом. Отпираться было бессмысленно, но я стал умолять его не сдавать меня. Я правда полюбил эту работу и хочу начать жизнь с чистого листа. Но Том лишь пристально посмотрел на меня. В его глазах я был жалким преступником. Он бросил мой парик и вышел. Вечером в школе снова появились копы. Думал за мной, но они прошагали мимо в кабинет директора. Его задержали за финансовые махинации. Отлегло. Значит, у меня было время уговорить Тома меня не сдавать. Только я об этом подумал, как Том подошел ко мне сам. Оказалось, он был в восторге от приема, которым я его вырубил. Еще бы, это секретный приемчик итальянских <как> мафиози. Он пообещал, что не сдаст меня, если я расскажу ему технику. Чего не сделаешь ради спокойствия. Мне ужасно надоело дрожать от каждого шага. Я уже хотел быть учителем, а не беглым преступником. Но не вышло. Почему? Меня сдала хозяйка кафе за чертову брошку. О, вот видишь, на какой то мелочи, блин, подорвался, а зачем? Вот это было очень некрасиво, согласитесь, это был низкий поступок. Человек, взять что-то у человека, который тебя поддерживает, да это самое конченное, что может быть на свете, зачем он так сделал? Вот видите, все в этом мире на мелочах строится. Фамильную драгоценность, блин. Я сто раз пожалел, что позарился на эту безделушку, и в школу снова приехала полиция. Они зашли на урок и скрутили меня прямо на глазах у детей. Последнюю секунду я сдернул парик и раскрыл ученикам правду. Не мог допустить, чтобы за меня это сделали копы. И вот, я уже третий месяц в тюрьме. Быть учителем я не передумал. И когда выйду, обязательно пойду работать в школу. Блин! Бывшие ученики меня не забыли. Навещают и носят передачки. Жду не дождусь, когда смогу уже выйти отсюда. И тогда уже никакого криминала и женских платьев. Вот эта история у пацана. Слушайте, ребята, меня, конечно, она поразила. Какой большой длинный путь потерять все, притвориться другим, подколоться на самой мелочи и начать все заново потом. Но прикиньте, благодаря этому он нашел свой путь. Что он хочет быть учителем и не преступником тоже хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую пока!